Здесь выбирается CTS. В окне подключения вводим учетные данные, полученные от брокера, логин и пароль. При нажатии на стрелочку появляются поля с дополнительными настройками. Для вашего удобства данные поля уже заполнены необходимыми настройками. Как правило, у большинства брокеров данные настройки стандартны и вносить изменения в эти поля не нужно. В поле «Уровень логов» также можно выбрать необходимый параметр уровня логов. Нажимаем «Далее». Видим, что подключение CTS создано. При необходимости внести изменения в настройки вашего подключения, можно нажать на шестеренку и подкорректировать данные. Таким образом, очень легко можно подключить CTS к Катасу.